В этом обзоре мы познакомимся с очень красивым радиобаром. Это итальянский радиобар фирмы Радио В нашей стране они малоизвестны, но в Европе их было достаточно много. Компания была основана в 1929 году в Милане. Кроме радиоприемников, они производили также телевизоры. А через некоторое время освоили и производство другой бытовой техники. Холодильники, пылесосы, стиральные машины, кондиционеры и многие другое. Первое, на что обращаешь внимание в этом радиобаре, это изысканный дизайн, внимание к деталям и хорошее качество сборки. Несмотря на возраст данного девайса, он полностью работоспособный. Отделка выполнена из очень качественного и красивого шпона корня орех. На передней панели находится шкала с органами управления, индикатор зеленый глаз и под радиотканью 12-дюймовый широкополосный динамик. Приемник работает в диапазонах SV 19 метров, 25, 31 и 49 метров. Отдельной секцией сверху шкалы выделены итальянские радиостанции. Динамик, как уже было сказано, 12-дюймовый на подмагниче. У него очень легкий диффузор и подвес, благодаря этому он обладает хорошей детальностью, быстрым и глубоким басом. И все это на маломощной лампе 6V6G, аналог нашей 6P6S. Шасси здесь полный аналог нашего второго класса, но по габаритам более компактное, что в свою очередь тоже удивило. Также он обладает собственным проигрывателем грампластинок, который по сей день работает без отказа. Перейдем собственно к самой изюминке этого аппарата. Как видим, эти полукруглые боковины обладают ручками и замочными скважинами. Все дело в том, что здесь находится шикарный бар. При открытии дверцы включается подсветка, и все зеркала начинают играть отражение. Вживую это выглядит очень красиво, так что думаю, что данный аппарат может радовать своего владельца не только хорошим звуком, но и приличной коллекцией напитков. Это был итальянский радио Морелли. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.